Магазин Мототек представляет лодочные моторы парсу. Данный двигатель подходит для лодок размером свыше 3,5 метров и для максимальной скорости свыше 25 км в час. То есть это уже двигатель мощностью 5,8 лошадиной силы. Он двухтактный, одноцилиндровый и объем двигателя у него 100 кубических сантиметров. Снимается капот вот так Двигатель естественно Жидкостного охлаждения И что мы видим под капотом Есть топливный бак Объемом на 2,7 на литра Есть удобный доступ к свече И есть вот такая Особенность То есть мотор уже с передачами То есть есть передача вперед нейтральная и передача назад и сразу же есть блокировка запуска двигателя на передаче то есть вот это работает при нейтральной включаете передачу двигатель не проворачивается то есть ну как бы своего рода безопасность одевается капот вот так есть вот такая защелка так, что входит в комплектацию двигателя? Это запуск, то есть ручка запуска, двух подсос с двумя положениями. Есть возможность установки отдельного выносного бака. Управление оборотами двигателя на румпеле. Есть фиксация оборотов чека безопасности. Ну и, конечно же, на, на самой кнопке есть стоп-двигателя. Как поднимается двигатель? А, то есть, над водой. Выжимаете вот такую защелку. И можно его поднять в пяти положениях над водой. Два. Вот. Опускать его Выжимаете вот этот рычаг, и он автоматически опускается. Есть регулировка трима из пяти положений, то есть вы выставляете его вручную. Есть регулировка плавности хода мотора по его поворотам. Антикавитационная пластина. И окна забора воды. Вот они. Ну и, конечно же, винт. Опускаем двигатель. Заводится он очень легко. То есть видите, контроль. Воды. И как включается передача. То есть на себя это будет передача вперед. Включайте обороты. Включайте нейтральное положение. Задняя передача. Есть удобная ручка для того, чтобы перенести двигатель до лодки либо в машину. И вес этого двигателя уже 20 килограмм. То есть берется он вот так. Хорошо сделанный двигатель, то есть качество этих моторов на высоте. И, ну и они максимально удобно сделаны для удобных передвижений и максимального удовольствия.